Перед началом этого видео попрошу зайти на ВК к моему другу. Он за низкую цену пропиарит ваш канал, либо другой какой-либо сервис. Ссылка будет в описании. И всем привет! Вы на канале Cartoon Games. И сегодня мы проходим FNAF 2. Да, я решил пройти какой-либо вхоже, потому что некоторые подписчики мне сказали, чтобы да, я прошел, вот я и буду проходить. Сейчас заставка кончится. И мы начнем проходить, пожалуй. Так, Nevgейн. Have you Opening. Vintage Pizzeria. Помогите. Нужен сотрудник в пиццерии. Ну там всякая дак фигня всякие объявления ставьте лайки кстати все понравится и обязательно подписывайтесь сейчас заснись пожалуйста Будем записывать по такому принципу Одна ночь, одна серия Получится Сколько? Пять серий эм. Эм. рабочая Тут до первой ночи, до первого часа ничего не будет, я думаю. Вот и стойте здесь. Тихо. О, первое. Час ночи, нам нужно до шести. Никто? Мангал. мангол, Боунбой, мальчик с шайками, точнее. И вентиляция, отлично. Странно уже час ночи, никто не идет. Надо подсчитать, сколько длится один час в этой игре, потому что чтобы было удобно. Где-то минута, наверное. Э, да, минута или две. Никого. Никого. Никого. то сидите здесь а если бы забыл ну, тут можно сидеть главное чтобы бомбой не пришел ага где эта Ну ясно делаю здесь. Wind up music box. А это... еще одно ушла. Э? Куда? Так, один здесь, но... Вот ты где? На седьмой камере. Так, это на третий. Этот на седьмой. Это на седьмой. Тут никого. Отлично. Эти там не идет? Нет. Ушла? Нет. А вот он ушел. Так, на Ух, страшно-то как. Ну, я думаю, в первой ночи ничего страшного не будет. Сколько есть? Скоро закончится все. Четыре часа, несколько минут уже прошло. Ага. Ушел. Здрасте. А я тебя вижу. Седьмая. Куда ушла? Да, она ушла. То есть девять. Зайдем. Тихо. Пока. Ваш педик. Еще и Чика пришла. Ну, отлично. Заяц, утка. Сейчас еще медведь его манец. А? Ух. Ушла. а а здрасте. Что это это? а а Да. Слышите? Кажется ушло. Да. Ух, я в напряжении таком он был, вы не представляете. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо и всем пока-пока.